Добрый день, меня зовут Виктория, мне 35 лет. Пришла на денежный прорыв с запросом «Это нехватка денег на то, что ты хочешь». У меня сразу же после, даже уже, когда было обучение, я подняла цены, я заработала больше, чем три месяца, я не, эти суммы не зарабатывала в день, как вот за вот этот момент. Благодаря только обучению, практикам, благодарности, именно уникальность в том, что есть результат, и он реально сразу. Вот в течение обучения уже меняется жизнь. Такого быстрого результата я не, не видела. Благодарю вас, Надежда Викторовна. Здравствуйте, меня зовут Аня я живу в Германии. Ну, результаты, кстати, пошли сразу. Буквально. И работа как Еще? бы да, вторая, третья, то есть и до конца, до конца тренинга, да, у меня была машина, и появился заработок, как бы и дальше продолжился, и сейчас, то есть у меня он стабильный стал. В принципе, я увеличила во столько же свой заработок, и стала зарабатывать. Благодарю вас также за, за все, что вы делаете для людей, то, что вы им даете. Да, это действительно работает. Меня зовут Лена Осипкова, я занимаюсь интернет-бизнесом. Сегодня я бы хотела дать отзыв о прохождении тренинга Надежды Невосильской «Денежный прорыв с хаосом в голове». С пониманием, что уже нужно менять ситуацию, и с непониманием, как эту ситуацию изменить, я и пришла на интенсив. И работали мы очень интенсивно. Была просто масса полезной, вдохновляющей такой информации. Надежда в прямом эфире провела меня за руку к основной моей на сегодняшний день цели. Довела до нее, и даже немножко дальше огромная-огромная-огромная благодарность Надежде за ее труд, за ее понимание и за за ее самоотдачу. Меня зовут Анжелика. Кузина. Я участница интенсива, даже двух денежных интенсивов с Надеждой Викторовной. Во время прохождения тренинга стали понемножку-понемножку откуда-то капать деньги. Запрос был такой, увеличение денежного дохода. Мне хотелось заниматься моими собаками и моими красками. Захотелось. Надежда Викторовна как-то вот это вот желание вытащила. Собственно говоря, вот сейчас я получила то, что я хотела. По прохождению денежных интенсивов я радуюсь жизни, я занимаюсь тем, что я хочу. Я, я счастлива тем, что у меня есть возможность рисовать. Надежда Викторовна, я вам крайне благодарна за вот эти изменения в моей жизни. Здравствуйте, меня зовут Светлана Доброва. На финансовый тренинг я пришла с такой проблемой, что чувствовала свою полную зависимость от мужа и начала пути искать, как выйти из этой ситуации, и встретила вот этот тренинг. Что я сейчас имею? Я имею путь, который позволит мне реализоваться как человеку, и путь, который поможет мне реализоваться как женщине в семье. Эти действия приведут нас к взаимопониманию и решению финансовых вопросов тоже. Uh -huh. Я Людмила Кускова, основатель интернет-магазина детских товаров «Ванечка.бай». На тренинг «Денежные коды» я пришла по такому запросу. Мне нужно было разобраться с темой деньги. Я хотела поднять доходы, увеличить доходы, чтобы мне хватало денег на реализацию моих желаний. Результаты я получила спустя во время, во время тренинга. У меня уже были результаты после тренинга через два месяца просто реализовалась очень быстро все и легко спасибо вам благодарна что попала к вам здравствуйте меня зовут Игорь я пришел с определенными запросами один из запросов это был решить вопрос с бизнесом с тем как мне двигаться дальше какие мне нужно следующие действия сделать для того чтобы у меня был определенный рост и я смог достигнуть своей цели которая у меня уже стоит я э, очень рад, что на этом мастер-классе я закрыл э, одну из э, своих задач. Спасибо. Значит, запроса, обо... э, денежные блоки, э, деньги. Значит, я для себя поняла, что действительно очень много каш в голове. Э, нужно все структурировать, четко расписать планы, свои желания. Я очень благодарна Надежде за то, что очень все понятно, доходчиво, внятно вот, э, удалось объяснить, То есть вложить это в наши головы. Надежда Викторовна за прекрасный тренинг, который помог мне определиться, как мне дальше самореализовать мою работу, как обращаться с конкурентами, полюбить их, а также узнать, как дружить с деньгами, как их привлекать и как их приманить к себе. Про произошли очень большие изменения в моей, в моей карьере, в моей работе, в моих доходах. У меня повысился доход в три раза. Все получается так, как хочешь. Да. Спасибо Надежде Викторовне.